А я вспоминаю себя после окончания школы, я тогда, честно говоря, плохо представлял, чем мне суждено заниматься в жизни, и я устроился работать у себя в Омске на радиостанцию «Европа плюс» диджеем. И, конечно, там было очень много смешного. В частности, поначалу все казусы происходили по той причине, что диджеи после объявления песни в эфир забывали выключать микрофон. По неопытности. Я как-то сижу дома, слушаю приемник и слышу, как нежно девичий голосок объявляет «А сейчас, дорогие друзья, для вас поет дуэт «Абба».» Ну, начинаются «Мани-мани» и второй нежный голосок комментирует «Дура, их четверо». Или программа «Презент». Дозвонилась девчонка лет восьми, наверное, и в прямом эфире на полном серьезе говорит Поздравьте, пожалуйста, мою бабушку с днем рождения, и передайте для нее любую песню группы Металлика. Дозвонился мужчина средних лет. И тоже, что называется, на голубом глазу, выдал ужасно волнуюсь. Добрый вечер. Вы знаете, у моей жены скоро юбилей 60 лет. Передайте, пожалуйста, для нее песню Игоря Николаева Старая мельница».» Все еще был, кстати, похожий случай. Дозвонился мужчина средних лет и тоже что называется на голубом глазу в эфире выдал ⁇ О, Европа, слушай, это осенью у моей тещи юбилей. Передай, пожалуйста, для нее песню группы ДДТ ⁇ Последняя осень ⁇ А когда нам в студии только-только поставили телефон, у ведущих появилась обязанность ⁇ Рано утром звонить в гидромецентр и узнавать прогноз погоды на день ⁇ Первым из нас...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 И тоже, что называется, на голубом глазу в эфире выдал. О, Европа, слушай, это осень у моей тещи юбилей. Передай, пожалуйста, для нее песню группы ДДТ "Последняя осень". <реклама> а когда нам в студии только-только поставили телефон, у ведущих появилась обязанность рано утром звонить в гидромедцентр и узнавать прогноз погоды на день. Первым из нас это довелось осуществить моему коллеге Диме Магонову. Ну, сами понимаете, раннее утро. Тело как будто бы проснулось, а мозг еще дремлет. Дима, должно быть с непривычки, перепутал в телефонном номере две цифры. Надо сказать, люди в то время еще понятия не имели, что вообще такое «Европа плюс». А как раз был выходной, раннее утро. Дима попал на квартиру, где жили очень нервные люди. Вот примерное содержание этого утреннего диалога я вам сейчас в лицах и разыграю. Итак, представьте себе. В воскресенье, половина пятого утра. Смотрю, многим дозванивались так. В какой-то квартире звонит телефон. Это еще какая? Европа плюс. Кто? Европа. А фамилия? Плюс. Че не спится, а жидовская морда. Это радио. есть я не понял, ты радио или Европа плюс? Так продолжается еще минут пять, в течение которых Дима узнает, где люди видели Европа плюс. А далее беседоплавно переходит в следующее русло. Послушай, мальчик. Мальчик, я уже все равно не усну. Мальчик, как тебя зовут? Дима, Дима. А почему ты Дима дяде спать не даешь? А почему дядя спит на работе? Дима, а дядя тут живет. То, что дядя живет на работе, это его проблема. Так, Дима, давай по-хорошему. Чего тебе надо, Дима? Какая температура воздуха? А я сейчас посмотрю. Дима, плюс 20, все? Что-то жарковато для декабря. Это комнатная. А тебе какую? Балконную? Сейчас. Дима, минус 20, все? Направление ветра. Сейчас. Дима, юго-западный. Три метра в секунду все? все, спасибо пожалуйста, Дима, прощай не прощай, а до завтра когда он сказал вам вот эту историю мы вот так же посмеялись и я помню, сказал ну ты даешь, Магонов, а? ну что за безалаберность, а? вот со мной такое в принципе не могло бы случиться угу. на следующее утро ваш покорный слуга звонит в гидрометцентр и ошибается точно так же я попадаю в ту же квартиру. Такое ощущение, что меня там уже ждали. Встретили как родного. Это был самый полный прогноз погоды в моей жизни. Включая данные таких многолетних наблюдений.